Всем привет! Рыболовам подписчикам! Усовершенствуем раколовку китайскую, проверяем ее. Сделали поплавок на конце, такой скользящий поплавок. вот он у нас висит. Но поплавок немножечко притапливается. Сейчас проверим, что там есть внутри. Вытаскиваем. раколовка зонтик. Заряжена у нас на печенку. Вот она идет. О! О! Вот это вот улов! А, печень на месте у нас. А весь улов, вот он, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, десять зверей. А, раки. Такие мирные Вон они германили у нас. Куриную печенку. Сейчас мы их извлечем. По одному. Один. Два. Три четыре. Задом передвигается пять. 7 8, 8 9 И последний Самый отчаянный Зверь Не хочет печень отпускать Десятый рак. Мерный рак вполне пойдет. Хорошая раконовка. Вон они у нас. Это все сделано было за 30 минут. То есть она стояла 30 минут. Печенка на месте. Сейчас мы ее поставим. Поплавок скользящий. То есть за... вот так вот он продет и он всплывает. После того, как она встанет на глубину По дерганию можно определить, есть там что-нибудь или нет Вот такая вот интересная раколовка на 7 входов Цена ее 7 долларов примерно у нас Китайская раколовка Входа нужно все То есть они попадают и оттуда уже не выходят Всем удачи! Раки у нас дорого стоят сейчас Спасибо за внимание